Добрый вечер, точнее доброе время суток. Благодарю всех, кто пришел вживую, благодарю всех, кто будет смотреть этот вебинар в записи. Я Игорь Черноусов и очередной вебинар YouTube Мастер. Напоминаю, вебинары проходят по четвергам. Каждый четверг в 8 часов по Москве провожу вебинары, которые называются YouTube мастер. Вход на эти вебинары всегда один. Вебинары проводятся с сайта Игорь36, со странички вебинар YouTube. Можете ее сохранить. Значит, в социальной сети ВКонтакт создано вот такое мероприятие. Оно так и называется YouTube мастер бесплатные вебинары. Подключайтесь. Здесь есть ссылочка на вход. В этом мероприятии Выкладываются все бонусы. Вот первый пост мероприятия будет как раз с подарком. С тем подарком, который все, кто пришел вживую, получат сегодня. Ну и те, кто будет смотреть ближайшие пару дней, <coughs> также смогут этот подарочек забрать. Значит, подарок также будет выложен на канале Игорь Черноусов в описании данного ролика. Значит, еще о мероприятии скажу. <coughs> Значит, в нем. Мы с Василием сделали вот такой, такую тему обсуждения, типовые вопросы на типичные ответы. Это Василий так придумал. Значит, здесь вы можете задавать какие-то вопросы и получать на них ответы. К сожалению, мы не имеем физической возможности каждого консультировать ВКонтакте либо в Скайпе. Просто хочется помочь побольше народу. Поэтому эти вебинары эти проводятся. И на вопросы хотелось бы отвечать публично, потому что Такие совместные обсуждения, какую-то новую информацию дадут, и вопросов очень много одинаковых, очень много. Поэтому возник вопрос, посмотрите, может быть, на него уже был ответ задан. Значит, И еще вот такое предложение ко всем, тоже хотелось бы вот в чате увидеть. Я вижу чат, сегодня буду стараться и читать, и говорить, у меня это не всегда получается, но постараюсь. Значит, я планирую вот здесь же в обсуждениях сделать отдельную тему, которая будет посвящена сервису Медиабластер. Значит, кто не знает, говорю, что отличный сервис белого продвижения в YouTube, то есть белого взаимопиара. Можно, конечно, там участвовать в каких-то группах, там взаимопиара, подпишись на меня, я на тебя, но все это очень неудобно с технической точки зрения. Зарегистрировавшись в этом сервисе, вы можете получать подписки честные, просмотры, лайки, поделиться в нескольких социальных сетях, люди могут вашим роликом. Значит, те, кто пользуется этим сервисом, знают, насколько он хороший. Но сейчас тут каналов уже достаточно много, и бывает ситуация, вы выкладываете свои каналы, выбираете очки, а, но ну, не успевают их люди посмотреть. Поэтому предлагаю вот здесь вот в обсуждениях сделать тему, посвященную Медиабластеру. И все, кто, и все, кто зарегистрирован в этом сервисе, пишите свои каналы. Вот будем их в первую очередь просматривать. Ну, участники этого сервиса. Опять же, от души рекомендую. Очень хороший сервис. Так. значит Всем добрый вечер. Сегодня людей. Достаточно много, перечислять всех не буду. Вижу знакомые лица Сергей Ирина, Юрий, Павел. Очень рад, что пришли. Значит, что будет сегодня на вебинаре? Я, во-первых, отвечу на один вопрос, который связан с профессией YouTube-менеджер. То есть я уже несколько раз об этом говорил, но... Детально повторю, чем эти люди занимаются, почему эта специальность востребована. Да, спасибо, Павел, идея вот такого поддержки, наверное, вы пишете о «Медиабластер». Идея как-то совместного взаимопиара через «Медиабластер» будет иметь эффект. Значит, расскажу о менеджерах YouTube, кто это такие, почему они востребованы, Сколько примерно можно зарабатывать и где брать клиентов. Вот. Хотя я об этом уже говорил. Но, Возможно, все-таки до кого-то далеко. Ну, не совсем люди понимают, зачем это такое. Зачем это такое. На зачем на такое тратить деньги. Я вот сегодня вам расскажу, опять же, из личного опыта. Вот. Будет сегодня, опять же, обзор курса. Курс связан с монетизацией, вот тех, кто зарабатывает монетизацией через какие-то партнерские с, с медиасети, через AdSense. В принципе, для вас этот курс, не скажу, что станет ну, новинкой, то есть что-то новое такое, но есть полезные зерна. Я говорил, что практически в каждом курсе можно найти что-то интересное для себя, особенно если человек этим практически занимается, какую-нибудь фишечку он обязательно и расскажет. Так, Катя спрашивает, классная идея, уже идет вебинар. А, так, значит, сейчас тоже об этом скажу, Екатерина. Я сегодня так, мягко говоря, лоханулся. А, значит, я очень поздно выложил ссылку, поэтому, пожалуйста, обновите страничку, то есть просто там нажмите клавишу F5, и у вас обновится страничка, потому что вы сейчас смотрите то, что у вас лежит в кэше, вашего браузера. Нет возможности написать сейчас у меня в чат, потому что я вот с этого замечательного китайского андроидного планшета э, веду обратную связь. Пожалуйста, напишите кто-нибудь в комментариях, что если кто-то чего-то не слышит, надо просто обновить страничку. Я очень поздно выложил ссылку, за полчаса до вебинара, поэтому в чате уже люди писали, а у меня еще ноль зрителей было. Это мой прокол, извините, просто поздно сегодня приехал. Так, вот об этом расскажу, об этом курсе. Мне нравится то, что человек довел все до конца. Просто, понятно. Значит, большую часть времени мне бы очень хотелось уделить внимание вот этому чек-листу, который мы раздавали на вебинаре, который проводили вместе с Филиппом Даном. Вот чек-лист из 16 пунктов. Мне бы очень хотелось до вас донести значимость каждого из этого пункта. И опять же хотелось бы вот ну, обратную связь. То есть уверен, кто-то чем-то из этого уже пользовался. То есть может быть какие-то вопросы у вас будут по каждому из пунктов. Пишите, вот я все буду видеть. Вот Иван, спасибо большое. Вот опять же, кто слышит, но не видит, либо просто видит чат, но ничего не видит, просто нажмите F5, обновите страничку. Ну, начнем по порядку. Да, в конце буду отвечать на ваши вопросы. Опять же, после каждой логической части буду стараться делать паузу и смотреть, что вы пишете. Потому что вот вебинар, который я проводил во вторник, или в понедельник, ну вот последний вебинар. К сожалению, людей было достаточно много, было почти 200 человек, да, люди писали, я не успевал отвечать, я как бы дорогая ложка к обеду. Я понимаю, но тоже поймите, и говорить, и смотреть, то есть как бы я, я не Цезарь. Так, значит, кто такие менеджеры каналов? Почему я считаю что эта специальность очень востребована сейчас и будет востребована в будущем. Значит, это не голословное утверждение. Я сам поработал и продолжаю работать. Сейчас помогаю больше работать другим менеджерам каналов. То есть зачем эти люди, почему их нанимают, чем они занимаются и как стать менеджером каналов YouTube. Значит, к сожалению, скорее всего, большинство из присутствующих, ну, наверное, не имеет какого-то развитого бизнеса в интернете, да? То есть, наверное, многие из вас нерегулярно дают какую-то рекламу, тратят на это, на это деньги. Поверьте мне, деньги, которые тратятся на рекламные кампании, они колоссальные. Вот приведу просто такой пример вот из последних. Есть такой замечательный сервис, SIDR, который занимается видеопродвижением, и там рекламные кампании на продвижение двухминутного ролика, там 100 тысяч, это нормально, понимаете, вот 100 тысяч, люди вложили в рекламу на одном сервисе, только на одном, это сто процентов они не только этим сервисом двигают свой ролик, вот рекламный баланс 100 тысяч. То есть на рекламу тратятся колоссальные деньги. То есть каждый человек, который занимается бизнесом, без разницы, в интернете это либо вот реальный бизнес, отчисления на рекламу большие. Если, конечно, вы хотите, чтобы вас знали, чтобы, вы, чтобы у вас что-то покупали. То есть какой бы вы там очень хорошие не были бы, то есть без рекламы сейчас крайне сложно пробиться. То есть это нужно иметь какой-то уникальный продукт, вот, который бы вирусно распространялся там по вашему городу и по интернету о нем информацию, вы, например, были бы один. Тогда еще как-то можно без рекламы, но таких сейчас ниш крайне мало. Поэтому рекламные бюджеты – это колоссальное вложение денег. И каждый все-таки бизнесмен хочет что? Он хочет получать, да, но меньше отдавать. То есть хочет получать прибыль, но меньше вкладывать деньги. Поэтому если вы придете, к любому бизнесмену, инфо, реальному бизнесмену, вы скажите, ребята, хотите, я вам организую трафик на ваш канал, на ваш ресурс, на ваш сайт, и сейчас любой бизнес имеет представительство в интернете. Вот есть такое выражение, то есть если у вас нет бизнеса в интернете, значит, у вас нет вообще бизнеса, да? то есть, все делают какие-то сайты рекламные свои, сайты компании, сайты визиток да? Но чтобы это все работало, туда должны приходить люди. Вот поэтому и заказываются рекламные кампании. Поэтому если вы придете... И объясните человеку, какую услугу вы можете ему оказать. То есть вы можете оказать этим людям услугу привлечения живого целевого трафика. Вот это вот очень важно для бизнеса. Понимаете, бизнесу не нужны какие-то дутые цифры. Там, сколько человек у меня посетили сайт, какой я молодец. Нет. Нужны люди, которые пришли и сделали заказ. Это целевые люди. Это не боты, это не накрутка и так далее. Вот кто занимается продвижением в социальных сетях, ну, понимает, о чем я говорю. То есть можно там за 500 рублей купить себе тысячу человек в группу, да, но пользы от этих людей никакого. Но это мертвые люди. Точно так же и с сайтом. То есть можно накрутить просмотры. Это не нужно для бизнеса, да. А можно привести целевых клиентов. И целевые клиенты стоят очень дорого. Ну, вот последний пример – не самая большая цена, то есть интернет-магазин, которому я сейчас помогаю, им предложили там за 6900 рублей 100 человек на сайт. Вот посчитайте, сколько им обходится один человек. То есть один целевой такой переход на их страничку. На YouTube-канале, если вы правильно все организовали, сделали активные ссылки, вы получаете этих целевых людей практически бесплатно. Но чтобы это получать, нужно иметь YouTube-канал раскрученный, да? нужно его поддерживать, развивать, продвигать и так далее. Значит, поверьте мне, это работа. И работа не 15 минут в день, как вот некоторые говорят. Вот когда мы дойдем до сегодняшнего моего чек-листа, вы поймете, что я о нем говорить буду час. Вы подумайте, сколько времени нужно, чтобы пройти и выполнить эти действия. То есть времени тратится колоссальное количество. Вот только поэтому ну, инфобизнесмены, реальные бизнесмены сами, естественно, этим заниматься не будут. Вот поверьте, но ну, не будут. У кого-то знаний не хватает, но чаще всего у людей просто тупо не хватает времени. И есть такой очень хороший принцип, я тоже вам его расскажу. То есть что такое, в чем заключается принцип? Лучше делегировать обязанности. Вот если вы не умеете что-то делать, ради бога, не корячьтесь, то есть не тратите, не тратите на это там сутки, там, двое, да? Отдайте это человеку, который это умеет сделать, делать, который это сделает быстро и качественно, да? А вы лучше в этот момент займитесь тем, чем вы хорошо умеете заниматься. Вы от этого получите удовлетворение и, скорее всего, больше денег. Вот поэтому люди, которые умеют привлекать целевой трафик, с YouTube из социальных сетей и так далее. Эти люди будут востребованы всегда. Это люди, которые работают в рекламе. То есть рекламщики, понимаете. Целевой трафик, трафик вообще это кровь. То есть без этого ничего жить не может. И вот менеджеры каналов YouTube это те люди, которые как раз эту кровь и гонят. Вот надеюсь, я вас убедил, что это очень нужно и очень перспективно. Так, Юрий, я расскажу об этом, про автоматизацию. Сейчас про менеджеров расскажу и начну рассказывать. Про чек-лист, естественно, отдельно все расскажу. Ой, ой-ой-ой. Так. То есть эти люди однозначно будут нужны. Сколько эти люди получают и что они делают? Ну, начнем с того, что они должны делать сразу хочу сказать, вот этот круг обязанностей и вообще ценовая политика на Ютубе сейчас, мягко говоря, размыта. Вот поверьте мне, мягко говоря, размыта. Почему? Потому что рынок только складывается. То есть вот учить на менеджеров каналов YouTube начали, ну, вообще реально недавно. Вот, ну, прям вот очень недавно. Вот, ну, Тимур Таджидинов, человек, который, он говорит, что он первый внес это понятие, да, и вот он Повторяют. Я, кстати, это услышал впервые от Эльдара Гузаирова. Я у него прошел тренинг, вот такой мини-тренинг по менеджерам, менеджерам каналов YouTube. А потом уже там услышал это от Тимора. Вот, То есть, в принципе, это все было относительно недавно. То есть это новая профессия. Поэтому круг ее обязанностей, он плавающий. Но что должен делать однозначно? менеджер каналов YouTube вот обязательного это какой минимальный джентльменский набор значит первое вы должны уметь проводить аналитику канала своего канала то есть канала на котором вы будете работать вы должны посмотреть что там хорошо что там плохо что нужно докрутить что нужно подкрутить все это дело оптимизировать да произвести аналитику каналов конкурентов это тоже нужно обязательно узнать, с кем вам придется толкаться. То есть это обязательно нужно делать. Возможно, с какими-то конкурентами, если это нормальные, адекватные люди, которые работают в вашей, в вашей нише, да, надо устанавливать контакты. То есть контакты с авторами, взаимопиар, это просто мега вещь, и этим, естественно, должен заниматься после согласования с работодателем, менеджер каналов YouTube. То есть реклама на близких каналах по тематику это очень хорошо работает для продвижения вот это первое что нужно сделать это аналитика оптимизация и установление клиентов и возможных друзей далее чем занимается администратор канала естественно он ведет работу с подписчиками вот поверьте мне прочитать все что там пишут ответить все что всем этим людям то есть все и всем этим занимается администратор это большая работа особенно если канал уже раскрутился там папку спама иногда приходится чистить несколько десятков минут да уж отвечать на ответы хорошие адекватные ответы это вообще отдельное время вот но основное чем конечно он занимается это загрузка правильная загрузка оптимизация и естественно продвижение видео вот как раз об этом движение и весь вот чек-лист у нас посвящен. Значит, конечно, конечно, раз мы занимаемся с вами видео, видео, то элементарные навыки видеомонтажа – это большой плюс. То есть довольно часто работодатель не умеет, не хочет чаще всего, он не хочет тратить деньги, там, время да, на монтаж. Но работа с видео – это не работа администратора. Это вообще отдельная тема. Вот почему вот в том курсе, который мы планируем с Филиппом, я, конечно, обязательно расскажу о навыках элементарных видеомонтажа. Но кому это будет интересно, естественно, это тема вообще отдельного разговора. Поэтому какой-то элементарный видеомонтаж вы, естественно, можете делать, но ну, может быть даже не элементарно, но уже за отдельные деньги. вот И опять же, когда человек устраивается менеджером на канал, необходимо поставить для себя фронт работ, сколько видео вы должны будете загружать, потому что это колоссально по времени затратно. Это самое большое время, которое будет тратиться. Потому что, чтобы не получилось так, вы там устроились на работу за 5000. И каждый день загружаете по там, 30 роликов. И все их нужно продвигать. То есть у вас ни на что другое просто времени не, хватает, не будет. То есть это нужно все оговаривать. Значит, какое количество денег берется за работу? Опять же, как я уже сказал, здесь нет четких ограничений. То есть цена абсолютно плавающая. То есть вот я позиционирую людей пока на 5000 рублей. Почему? Потому что с такими деньгами может расстаться ну, практически каждый инфобизнесмен, любой мелкий бизнес реальный. То есть это не деньги. Потому что ну, если за 100 подписчиков, там, посетителей, вам э, предлагают там, отдать 6900, да, вы берете человека, который, если нормально работает, он вам приведет на ваш сайт там, 300 человек. Это легко, вот реально легко. Понимаете? То есть по большому счету он заработал вам, Почти двадцатку, да, вы ему заплатили пятерку. Вот такие вот, тоже имейте в виду, на что можно, в принципе, рассчитывать. Значит, Тимур Туджидинов он своих менеджеров позиционирует на зарплату в 30 тысяч рублей. Значит, сразу хочу сказать. Я прекрасно понимаю, что много людей, которые такие деньги платят легко, потому что если там человек с одного вебинара там зарабатывает 200 тысяч, это не так много, мягко говоря. Чаще всего это там, под миллион или больше миллиона. То платить тридцатку человеку, который двигает его бизнес в интернете конкретно на YouTube, это но ну, это нормально. Но Опять же, давайте правде смотреть в глаза. То есть если вы с нуля, да, если у вас нет никаких рекомендаций, да, если вы не Тимур Таджидинов, то на тридцатку сразу, ну, мало вас кто возьмет. Вот. 10-15 тысяч – это нормальные деньги, вот, тоже на, на, с этого можете начинать торговаться. Еще раз говорю, здесь все зависит от того, что от вас захотят делать, там, сколько видео вам придется загружать. Вдруг там захотят от вас какие-то доп. услуги в плане видеомонтажа, за это надо брать отдельные деньги. Ну и опять же смотрите на человека, которому вы устраиваетесь на работу. Вот. Что еще хотелось бы сказать. Опять же поймите, если вы устраиваетесь на работу, то вас берут в команду чаще всего. То есть и хотят, чтобы вы стали частью команды, чтобы вы жили вот этим делом, которым занимается ваш работодатель. И, естественно, тут играет роль личностные факторы. То есть, понимаете этого человека, не понимаете, понимаете. Вот это, опять же, все обговаривается и устанавливается. Лучше всего это делать голосом, через скайп, чтобы понять, на кого и с кем вы будете работать. Опять же, стандартная методика заключается в следующем. То есть, первый месяц вы работаете, то есть, вам... 50% денег отдают в начале месяца, 50% отдают в конце месяца. Все последующие деньги вы берете в зарплату сразу, то есть до 5 числа вам заплатили, вы работаете. Вот. Так как я сказал, что это все-таки работа на кого-то, это личностный фактор, то необходимо, необходимо вначале поговорить понять ваше это или не ваше чтобы потом вы там не кусали локти зачем я сюда устраивался на работу и опять же рекомендация уже лично от меня то есть когда вы устраиваетесь на какой-то канал необходимо сразу сказать вот, минимальное, минимальный срок который вы будете там работать почему это важно дело в том что когда вы приходите на новый канал первый там месяц полтора в зависимости от состояния канала вы работаете много ну, здесь уже, правда, надо говорить, работаешь очень много. Потом, когда ты уже все настроил, уже канал тебе начинает помогать, можно работать поменьше. Поэтому минимальный срок, на который нужно устраиваться, это три месяца. То есть вы сразу говорите, я у вас буду работать, вот минимум три месяца. Минимум. Почему? Потому что я не хочу, чтобы я вам за месяц все сделал, да, а вы потом пожимали, пожимали мои плоды. Это, опять же, такая чистая рекомендация от меня. Вот если вы вписались в команду, естественно, после трех месяцев, потом вас никто не выгонит. Опять же, если вы будете показывать своему работодателю результаты своей работы, вот это нужно обязательно делать, то есть нужно вести статистику по подписчикам, по просмотрам, да? Если вы гоните людей на его сайт, то есть иметь доступ к аналитике, то есть показывать, вот сколько людей у нас в начале пришло с YouTube, это все отображается, сколько вот сейчас. То есть чтобы ваш рекламодатель видел, работодатель видел, что вы работаете, что есть эффект от YouTube канала. Вот сразу хочу сказать, у меня в моей практике было два таких примеров, ну, противоположных, да, один хороший человек, я прям реально помогал, вот, но я не смог ее убедить в том, что YouTube это хорошо, вот реально не смог, у нее своя была отлично отстроенная методика работы, замечательно она работала, подписки живые вебинары, подписки живые вебинары, вот все. То есть люди шли, заказы шли, все, ничего им не нужно было. То есть я не смог ей показать, вот насколько хорошо работает YouTube, ну, потому что человек мало записывал видео и вообще сам не очень хотел светиться на видео. Это вот, вот своя специфика. Вот, а есть прямо противоположный пример. То есть человек там просто, вау, как хорошо, ну просто увидел, какое количество подписчиков заходило в ее базу. Вот, если есть вопросы по менеджеру, по работе менеджеров канала, пожалуйста, пишите. Я сейчас посмотрю, что вы тут еще написали. Так. Угу. Так, кто получил чек-лист, говорит спасибо. Вот Юрий спрашивает, Игорь, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность автоматического распространения... Так, как бы мне его перевернуть-то? Есть возможность автоматического распространения своего ролика, размещенного на YouTube по другим видеохостингам. Слышал, что вроде существует такой сервис. Да, существует такой сервис, он зарубежный сервис, но он дорогой. То есть сейчас вам точно скажу: порядка 100 долларов в месяц. Вы платите, то есть оплата помесячная, и он вам размещает порядка 30, на 30 сайтов. Но как-то жирновато, если честно сказать. Вот руками разместить свой ролик на видеохостинге за 100 долларов, особенно когда не мега у вас там доход еще идет, мне кажется, значительно проще. Сейчас затруднюсь сказать, как он точно называется по-английски, у меня еще не произошло слияние с языком, но сервис такой есть. Я им сам не пользуюсь, потому что ну как-то ну, жирно. Это лично мое мнение. Вот. Плюс есть такое мнение, что, я его слышал от компетентного достаточно человека, что, например, у них размещение по видеохостингам не выстрелило. Вот. Тимур Таджидинов говорит, что у него выстрелило. Вот. И я, естественно, стараюсь размещать по, по видеохостингам, по нашим в основном и по некоторым зарубежным. Так, Денис спрашивает, а можно пример показать, как как проверить, как проверять аналитику? Значит, пример показать – это нужно иметь доступ к аналитике вашего сайта. То есть на любой сайт встраивается метрика, та же самая Яндекс Яндекс.Метрика. Вот, ее нужно встроить в код вашего сайта, куда вы гоните. Да? Это может сделать только автор сайта и смотреть. Если вы вот занимаетесь партнерками, то там достаточно просто, особенно в развитых партнерских системах, можно смотреть, откуда идет трафик. И там прям будет видно. Красненький – это YouTube. Так, Павел спрашивает, Игорь, вы ведете сейчас каналы? Я сейчас веду один канал, просто он мне нравится. Это канал «Паппи». Вот, там, двух человек с, со стопроцентным трудоустройством, я имел в виду в том, что я отдам канал Папиной Лавки этому человеку, которого я научу. Вот сейчас у меня канал еще связаны с красотой, но я его веду не сам, я его... Сейчас вот все предложения по каналам я спихиваю Василию Ушанскому, администратору вот нашего мероприятия. Он там уже подбывает чуть-чуть, но чтобы просто людей не отпиночивать. То есть мы с Василием договорились, что там через месяц, если он будет там очень загружен, он какие-то каналы отдаст. Вот, и на тренинге, который у нас начинается со следующей недели, я буду вести еще один канал, он будет посвящен йоге. То есть вот все, кто придет на тренинг, мы будем создавать каналы для трафика. Без разницы, есть у вас, нет каналов. Будем создавать канал, и чтобы к концу тренинга он начал активно генерить просмотры, которые мы потом направим на какую-то партнерку, чтобы люди отбили свои бабки. Если у кого-то свой проект, сетевики, да, будем направлять на ваш проект, чтобы у вас пошли подписчики. Может, вот сегодня я разговаривал с одним хорошим человеком из страны Израиль, да? Вот проблема сетевиков в чем? Вот где взять этих вот подписчиков? То есть ну, бегать, приглашать своих друзей, работать с возражением, но это очень большая нагрузка на нервную систему. То есть YouTube подписывает замечательно. Поэтому хотите заниматься сетевым бизнесом без напрягов, Создавайте хорошие каналы на YouTube, пишите отзывы о своих проектах, снимайте сами, то чтобы вас видели. И тогда эта проблема у вас, не скажу, что в один день снимется, но реально снимется, Вот поверьте, ну и собственного опыта. Приглашать вам уже не надо, вас, вам придется работать с теми людьми, которые заинтересуются тем, что вы выкладываете на свой YouTube канал. Они у вас будут уже другие вопросы задавать. Так, вот Василий появился. Так, значит, Вячеслав спрашивает, Игорь, реально, если четыре 5 часов свободного времени начинать, начинать что? Я думаю, что начинать работать администратором канала, менеджером канала, значит, опять же скажу, как, это не 15 минут, но если немного выгружать видео за неделю, то если вы будете тратить там пару часов каждый день, то этого однозначно хватит. Если хотите работать ну очень хорошо, ну, поймете, о чем я говорю, вот когда мы начнем общаться по тому же видеолисту, ну, по чек-листу. Вот вопрос по видеохостингу. Смотрите, вы можете, конечно, один ролик свой выложить там, на два видеохостинга, но там на Рутуб, ну, на Яндекс уже не выложишь, а и на Майл.ру, и все. И типа вы тоже сделали выкладку на видеохостинг. А можно выложить на десяток, или там на 15, или на 20, понимаете, сколько это по времени занимает. То есть, чтобы поддерживать канал, ну, думаю, 2 часа в день нормально. Вот реально нормально. Если человек вас не заливает там видео каждый день. Вот. Если хотите работать очень хорошо, чтобы показать свою значимость, то, конечно, времени можно тратить и больше. Вообще, видео – это очень такая временно поглощающая затея, особенно если вы начнете что-то еще сами монтировать. Звук пропал. Не, у меня все мигает. Меня все мигает. Если у кого-то звук пропал, напишите. Так, Петр спрашивает: вот, парень из Германии, насколько понимаю, Петр, это, скорее всего, вы. Судя по тому, что написано английскими буквами, русские слова, то, Игорь, вы не спрашивали про мою просьбу у Филиппа. Значит, Петр, ну это как бы э, немного личное. Я спрашивал по поводу частичной оплаты, то есть поэтапной оплаты. Филипп сказал, что без вопросов, то есть скайп его есть, звоните ему. Он, правда, не всегда на месте. Значит, если он желтый, значит, он, правда, реально где-то ездит. Если красный, то он там чем-то занимается. Вот. Но как зелененький, он ответит, обязательно ответит. По поводу вас я с ним поговорил. Филипп обещал, что... Поэтапную оплату частями за тренинг можно будет взять. Так, Иван пишет, что я уже умею записывать. Отлично. Если все-таки планируете заниматься Ютубом, самому записывать, монтировать, нужно учиться. Так, Василий, извиняюсь за опоздание. Не извиняю. Надо вовремя приходить. Так, нормально со звуком. Отлично. Так как вопросов по менеджерам каналов нет, это вообще-то я рассказывал для Галины, и я видел, что она сегодня писала что-то в комментариях. Ну, надеюсь, что Галина это хотя бы посмотрит запись, потому что я понимаю, что люди, которые живут в Сибири, у них сейчас уже глубокая ночь, и все это смотреть достаточно сложно в режиме жального времени. Так, да, Петр, не за что. Спасибо. Приходите, учитесь. Опять же, говорю, задача, чтобы все получили практический результат. Мы тут уже даже не столько ради вас, еще и как бы ради себя. То есть, чтобы вы получили эффект от Ютуба и почувствовали, что это реально работает. Поэтому будем делать все возможное, чтобы у вас получилось, чтобы у вас был очень хороший инструмент. Это раскрученный Ютуб-канал, который генерит трафик куда угодно вот в этом мы вам активно поможем так ну а сейчас курс к сожалению у меня нет его а может быть к счастью у меня нет его продажника я его не покупал курс кажется называется денежный магнит на youtube или еще что-то там в общем что-то там вот такое с деньгами и youtube а, кстати вот, хочу вас предупредить Сейчас на «Глопарте» ребята очень интересные вещи стали делать. Вот На одном из вебинаров я рассказывал о курсе «Моментальный топ Ютуба», да, я его раздал. Сейчас на «Глопарте» продается курс, который называется «Топ Ютуба за 7 минут». Там совершенно другой продажник, там совершенно продающее видео другое, все по-другому написано, но продают тот же самый курс, один в один. Поэтому ради бога, не лыханитесь. Вот я вот, скажем так, Грешин, купил один, один и тот же курс с глопартом. Но у меня уже такой с Глопартом был несколько раз. Так, значит, курс мне подарили. О чем курс? Курс о монетизации. То есть как зарабатывать на монетизации. Значит, тема избитая, то есть ее активно, скажем так, пропагандировал Дмитрий Комаров. Чем мне понравился этот курс? Вот реально понравился тем, что парень так по-простому от начала, от создания канала до вывода на монетизацию показывает весь процесс. Причем показывает в, реале, в режиме реального времени, как он это все скачивает, как он это загружает. Я не буду обсуждать там технические моменты, что он даже не исправляет название роликов. Ничего он не делает там в плане оптимизации, продвижения, вообще ничего не делает. Никакие партнерские ссылки он там не подключает. То есть человек вот заточен только на одно – на заработок, на монетизацию. Мне понравилось, что он там показывает программульку очень хорошую, кстати, она бесплатная, то есть вот все, кто хочет быстро качать с YouTube, рекомендую ее установить. Программулька-менеджер очень хороший, быстро, быстро скачивает ролики с YouTube одним кликом, то есть, ну, просто замечательно, мне там понравилось. Ну, быстрее, чем этот сейф помощник которым я пользуюсь. Вот. Что еще понравилось? Что он показал именно вот в режиме реального времени. Вот уверен, что на многих людей, кто озадачен проблемы монетизации, произойдет вот тот эффект. Он загружает ролики, у них у всех серенькие доллары. да. Потом он подключает партнерку. а Весь процесс заключается в том, что создать канал, загрузить на него побольше роликов вот, и подключить партнерку от медиа-сети Live. И прямо он подключает партнерку от медиа-сети, и прям происходит счастье. Они становятся зелененькими, зелененькими, зелененькими. Прямо он снимает видео, и там видно, что они зеленеют, то есть включается монетизация. Вот такой очень простой, элементарный метод заработка демонстрируется в этом курсе. То есть вот прям можно его повторить и работать. Сейчас, конечно, кто-то скажет, что блин, эти серые каналы – это все фигня и так далее. То есть их убивают, банят и тому подобное. Спорить вообще не буду. Но смотрите, примеры жизни. Вот канал у меня человечище. Там ни одного моего ролика. Вот Вообще ни одного моего ролика. Да, конечно, я не поступал как вот в этом курсе. То есть я все названия менял, я их оптимизировал, я там пытался что-то продвигать. Но не все ролики продвигал. Но какие-то там, хоть что-то с ними делал. Вот хотя бы какие-то действия из этого чек-листа. Вот. Парень тут вообще не заморачивается, ничего не делает, загрузился с теми же самыми названиями, и хорошо. Но каналы работают, почему? Потому что он выбирает такую популярную нишу. Но он, к сожалению, выбрал нишу, на которой бы я не стал зарабатывать. Он выбрал нишу вот, события с Украиной. Это много смотрят и так далее. У меня было, когда еще тут что-то начинало теплеть, еще не, не, никогда не было такой войны, у меня было желание что-то сделать, канал какой-то по Украине, но так как я канала не бросаю, вот я там комментирую и так далее, то вот вступать в перепалки на эти тематики мне вообще абсолютно не хочется и не хочу там гугли разные подкидывать. Вот, но тема актуальная. Вот он сделал канал по Украине, ну, назвал его новости, загружает туда топовые ролики и, естественно, их смотрят. Вот, и, естественно человек с это получает деньги какие деньги он получает он опять же не говорит что там вы там сразу 300 долларов там получите за месяц он говорит нет вы там получите 25-30 долларов за месяц вот, вот такие такие цены но вот мысль самое главное смотрите какая мысль он говорит о том что эти деньги реальный пассив То есть ничего вам делать больше потом не надо вы сделали канал подключили его к партнерке и все занимаетесь тем что застаете новый канал вот и вам каждый день капают какие-то небольшие но все-таки деньги вот с моей точки зрения вот кто хочет вот так уж совсем по простому пожалуйста работайте но опять же вот с моей точки зрения когда вы сделали канал который хотя бы чуть-чуть оторвался от земли но ну, абсолютно глупо этот трафик не направить куда-нибудь еще Почему там сразу, например, не прописать какие-то ссылки, не сделать какие то активные кнопки и не гнать, например, трафик еще на какие-нибудь партнерские программы. Может быть, вы что-то там и не заработаете, но что-то заработаете однозначно. Поэтому не стоит вот это вот так вот отбрасывать и заниматься только вот этой вот тупой монетизацией. Вот. С моей точки зрения курс, ну, с технической точки зрения не очень хорошо сделан. Я вот не понимаю людей, которые записывают курс, который они потом будут продавать, и у них не хватает времени потом в той же самой Камтазии пройтись и хотя бы вырезать те моменты, где он делал неправильно, или там он говорил по телефону, как в некоторых курсах, да. Вот, но это же можно все аккуратно обрезать, потому что, ну, Увы, не решили даже не тратить свое время на то, чтобы посмотреть свою запись. А вот люди, которые купили это, вот все вот это с вашими ляпами будут смотреть. Ну вот это вот, я не понимаю, вот этот непрофессионализм. Но, к сожалению, он присутствует у многих инфобизнесменов. Значит, этот курс вы все получите, получите естественно, бесплатно. Я его выложу, как сказал, в мероприятии сразу же. Вот, еще раз покажу. Значит, мероприятие называется YouTube Мастер. Надеюсь, вы все пользуетесь ВК, но ну, во всяком случае, потому что вы пишете комментарии, значит, вы в ВК. Подключайтесь к этому мероприятию, всегда будете в курсе, задавайте вопросы. И вот первый пост, вот здесь, будет ссылка на этот бонус. Значит, опять же, я понимаю, что ВК – это хорошая социальная сеть, но и не единственная. Значит, есть еще социальные сети Facebook, социальные сети Одноклассники, у нас они популярны. Да? Скорее всего, в этих социальных сетях я тоже сделаю такие же мероприятия. Поэтому кому удобнее забирать из своей привычной социальной сети, забирайте оттуда. Ну и, конечно, все это счастье лежит, лежит на канале на моем Игорь Черноусов. То есть заходите в описание ролика, скачивайте и, и вперед. Так. Значит, Катя спрашивает, сколько человеческий капает. Кать, понятия не имею. То есть у меня там какая-то медиа-сеть, деньги переходят на WebMone э, а, да, кошелек. Да, в обмане кошелек. Вебмани точно. Вот. Там мне приходят какие-то письма. но капает мало. То есть, там, не знаю, там до тридцатки, даже, может, иногда и меньше. Если не секрет, в рамках курса от а до я прошло четыре месяца. А, ну, к сожалению, я бросил этот проект. <laughs> то есть я хотел все записывать, вот когда на тренинге учился, то есть я хотел вот в режиме реального времени все прописывать. Но как-то не очень получилось. То есть надо было, конечно, довести это все до ума, то есть показать, вот, что я вышел на деньги и так далее. И просто почему бросил этот проект? Дело в том, что вначале я хотел монетизироваться в другой, медиа сети мне сказали что там без вопросов всех берут там тысячи просмотров сто подписчиков но меня туда не взяли И я ждал где-то недели две или три вот ну то есть все уже было сделано то есть вот в этом курсе я показал все в плейлисте канала youtube от ада я там показал все то есть нужно было просто показать вот последнюю фишку монетизацию вот так как три недели я ждал этой монетизации, от этой медиа сети, не дождался, подключился вот в эту вот медиа сеть, которая называется на буковку КУ, меня прям взяли мгновенно, то есть там, не знаю, там две минуты прошло, я подал заявку, ее сразу приняли. Вот. И, и уже как-то через три недели показывать не очень интересно было. Так, Павел спрашивает, Игорь, можно к одному каналу подключать несколько медиасетей? Нет. Такие фишки не проходят. Вот. Причем, вот, к сожалению, у меня вот, с моим основным каналом произошла неприятная вещь, вот, почему я уже как-то не очень развиваю. Во-первых, у меня забанили аккаунт AdSense, не AdSense, а AdWords. Вот. И вообще AdWords, этот канал Игорь Черноусов внес черные списки, как это нарушающие права сайтов. Кстати, вот, извините, сейчас об этом еще скажу. И самое неприятное, что та медиа-сеть, которая там подключена, я не могу от нее отключиться. То есть, в принципе, у многих медиа есть кнопка там, «Подать заявку на отключение». В этой медиа-сети этой кнопки найти не могу. Я вообще убился, и поэтому я практически этот канал забросил. Вот вспомнил, сейчас, извините, вернусь немножко к тому курсу, который посвящен монетизации, то есть работе на серых каналах. Однозначно сейчас кто-то может сказать, что серые каналы банят. Вот, друзья, сейчас банят не только серые каналы. Вот кто не знает, могу сказать, что банят и авторские каналы. Вот забанили канал Омская ТВ, вы знаете, забанили, в принципе, хороший канал, мне даже нравился, СтопХам, очень популярный канал. То есть это авторские каналы, там были миллионные подписчики, и все, их забанили. Вот поэтому, когда у вас банят авторский канал, вот это вот, блин, реальная проблема, вот честно говоря. Мы туда вкладывали много чего. Когда у вас банят канал, который вы сделали там за три дня или там максимум за месяц, это нормально. Поэтому выдохните. И... Кто захочет заниматься этими серыми каналами, занимайтесь и не очень волнуйтесь, что вас забанят. То есть относитесь к этому проще. Ничего такого стабильного и вечного, к сожалению, в нашей жизни нет. Вот, вот, Джонни Уловимый, мне нравится. Можно топ-медиа сетей от Игоря Черноусова. Я могу сказать только те медиа сети, которыми не надо пользоваться. Это первая медиа-сеть, которую я подключу на основном канале. Есть такой сервис Social Blade, кому интересно, зайдите, и там будет все написано, какие каналы к чему подключено, сколько зарабатывают. Вот. Есть медиусеть, которая у меня подключена человечище, но она берет всех. Вот я так понял, что всех, и пофигу, что вы там делаете. Крутите его там, не крутите, то есть заказываете накрутку ударов по рекламе, то есть, видимо, им пофиг. Но судя по тому, с какой скоростью они взяли этот канал. Вот. Я сейчас хочу подключиться к АИР. Либо все-таки работать с Эдсенс. Вот. Опять же скажу, почему: Значит, почему эценс? Если у вас авторский канал, то есть вы двигаете нормальное видео, да, либо там у вас золотые руки, и вы можете уникализировать чужие ролики, лучше работать с эцензом. Здесь вас никто ни в чем ну, не обирает. То есть вы получаете практически процентов заработанных денег. Сейчас Essence платит на электронные деньги, поэтому вообще никаких проблем с этим нет. Вот. К медиасетям Идут по двум причинам. Когда вы хотите по-простому и быстро подключиться, как вот человеческий я подключил, и выводить деньги на электронные какие-то кошельки, тот же самый там PayPal, да, или WebMoney, вот. Либо если вы хотите, чтобы вам оказали какую-то помощь. Вот когда я подключал канал Игоря Черноусова к этой медиа-сети, которая называется Б, вот, мне там обещали увеличение просмотров, и там, ну, прям все там чуть ли там на руках наносить не будут. В общем, ничего этого не произошло, произошло прямо противоположное. Вот только поэтому я ее никому не рекомендую. А в Аире, по словам Василия Ушанского, вот Кому интересует АИР, обращайтесь к Василию Ушанскому, он расскажет, поможет подключиться. Там люди работают, то есть они помогают людям, которые подключены к их медиа -сети. Они проводят вебинары, качественные профессиональные вебинары. То есть люди помогают своим рефералам. Вот это вот правильно, понимаете. Плюс еще в АИРе личный кабинет и реферальная система. То есть вы можете подключать других людей через себя к этой медиа сети и на этом э, что-то зарабатывать что с моей точки зрения тоже ну, не очень плохо вот поэтому из медиа сетей вот теми которые, с которыми я скажем так сталкивался их очень много их просто нужно тестить вот э, пока лично для меня это AdSense и аир из медиа сетей вот надеюсь ответил Так, за что банят авторский канал? Значит, так, уже почти час. Значит, за что банят авторский канал? Поверьте, любой канал можно забанить. То есть есть вообще специальная методика, которая позволяет удалить любой ролик, то есть забанить любой ролик. То есть, например, вы с кем-то там толкаетесь активно руками, вам не понравился ролик вашего конкурента, который, гад, блин, на первой страничке первым стоит, прибит гвоздями. Его можно убить. Как это делается, рассказывать не буду, потому что сам до конца не знаю, но общаюсь с человеком, который этим профессионально занимается. Точно так же можно убить и, и любой канал. По-простому. Вот здесь вот вообще, вот, по-простому. Это делается следующим образом. То есть у вас есть группа единомышленников, да, и вы все на этот канал просто-напросто пишите что-то, жалуетесь, да, мотивированно жалуетесь. Все, кирдык. Конечно, можно опротестовывать, если эта жалоба не обоснована, но сейчас можно докопаться до чего угодно. Вот смотрите, кто из вас читал правила YouTube? Ну, например, уверен, что никто, вот, ну или большинство, либо там слышал что-то там, нельзя порнографию, нельзя религиозные ссоры и так далее. Но э, все знают, что AdSense банит за призыв щелкать по рекламе. Да? Точно так же нарушением Ютуба является призыв вас, там нажмите лайк под этим видео, комментируйте это видео, то есть призывать к каким-то действиям. То есть это тоже оказывается, как ни странно, нарушение правил Ютуба. Да? Вот если вы там делаете что-то плохое, да, там продаете какой-то программный там для взлома, то есть вариантов, пожалуйста, очень много. Сейчас вот с матом пошла проблема, да, то есть ругаетесь вы матом, да, это часто делается. А у вас нет дизлайкеров или вы там не включили там плюс 18 в настройках видео, забыли, например, каким-то причинам, тоже можно получить там, удар под их Ну, если за это взяться, то есть забанить и убить можно кого угодно. Так, вот Андрей пишет, что он читал. Отлично, хорошо, что читать вообще. Если вы почитаете, что YouTube вам выдает по продвижению видео, то есть в Академии авторов вот зайдите туда, там просто вот сливки данные, ну, то есть вот прям источник, которым нужно прильнуть и читать. Вот Василий пишет, что один из видов занятости, да, стать юристом по YouTube, да, есть вот люди, которые сейчас за бабки снимают, снимают страйки. Вот я знаю, что Василий с кем-то из них общается. Так. Так, Галу спрашивает, Игорь, если канал работает не на монетизации, а на партнерке? Так, не понял. А на партнерке? Какова вероятность бана? Галу, значит, что такое партнерка? Вот, о какой партнерке мы говорим? Вы в любом случае, если начинаете зарабатывать на платных кликах, да, вы являетесь кем-то партнером кого-то, либо Essence, партнер YouTube, да, либо получаете партнерку от какой-то медиа сети. Вот. То есть вы в любом случае, если вы еще, кроме заработка на кликах, подключаете партнерские программы, продажи других товаров, то есть, ну, за это пока не знаю, я, я не слышал. Я не, не слышал, чтобы банили. Хотя. За что могут можно получить вот неприятность? То есть если вы будете рекламировать такие товары через, например, дворцы вот там такую рекламу не пропустят, вообще что-то там у них на дворце новую, интересную, я вот месяц там не давал рекламу, сейчас сделал рекламную кампанию и просто стоит, но уже 100 рублей сняли налогов, почему, непонятно. Но сейчас у них замечательная служба техподдержки по телефону, вот завтра планирую общаться, разговаривать с ними вживую. Так, Калус, ну, наверное, все-таки я не совсем понял ваш вопрос. YouTube не может оказаться вне политики, поэтому банят. Ну, почему банят каналы? Тут трудно сказать. Трудно сказать. Так. На это я ответил. Не успеваю. Так, про которая с Ютуба качает. Ага. Ну, какие программы хорошо качают, их очень много, то есть закачивают хорошо. Вот Мне очень нравится сейчас YouTube Монстр, который не просто закачивает, мне там нравится одна фишка что он сразу включает внешнюю аннотацию, если вы настроили. Вот на размещение этих аннотаций у меня колоссальное количество времени уходит. Так, Татьяна спрашивает, если я уже прошла мастер-класс, то тренинг будет нужен? Татьяна, не совсем понимаю, в каком мастер-классе вы прошли и для чего тренинг, кому он будет нужен. То есть он будет нужен для тех, у кого еще по каким-то причинам нет раскрученного канала. То есть задача этого тренинга, он поэтому двухмесячный, чтобы у всех появился раскрученный канал, чтобы вы научились после этого тренинга эти каналы лепить, как горячие пирожки. И весь этот трафик направлять туда, куда вам надо. Так, вот Галина. Это человек, ради которого я рассказывал о менеджерах YouTube. Она говорит, что она и здесь. Так. Так, ну вроде бы на все я вопросы ответил. Так Иван спрашивает, стоит ли при работе с серыми каналами опасаться блокировки и аценса? Ну, естественно, да. Естественно, стоит. То есть, я бы вообще, скажем так, серый канал. Включал на него монетизацию только после того, когда пошли какие-то какие просмотры. Потом уже включал монетизацию на, на AdSense. Ну, вообще, с AdSense серый канал, но ну, это не лучший вариант. Все-таки, если вы планируете, что вы будете работать с чужими роликами, лучше подключайтесь к какой-нибудь такой лояльной медиа-сети. Вот Live очень лояльный. Так, Галуз пишет, я имел в виду вариант, когда канал используется для набора трафика, и отправки этого трафика на партнерские программы ну все правильно я так использовал на продаже сторонних услуг нет за это не банят нет то есть был такой момент когда раз когда еще не было возможности э, кликать э, делать кликабельную кнопку на связанный сайт это делались делали через оверле вот там была такая вот, вот фишечка то есть была такая ситуация, я, правда, в нее не попал, хотя именно за верлей у меня заблокировали аккаунт AdWords на основном канале. Вот сейчас такой проблемы нет. Так, Голос пишет, что я ему ответил. Ну, отлично. Так, народ, у нас что получается? У нас получается уже целый час прошел вебинара, а я только подошел к самому важному, к чек-листу. Значит, чек-лист – это достаточно долго. Я не хочу его комкать. Рассказывать, либо все-таки тогда поговорим об этом более подробно в следующий четверг. Я тогда буду рассказывать только об этом чек-листе, потому что все-таки продвижение видео – это очень важно. Я не хочу, чтобы это мимо вас пролетело. Но если кто-то будет сидеть, я расскажу. Но это минимум еще час. Мне кажется, это два часа вебинара это, – ну, это перебор. Давайте я могу ответить на какие-то вопросы. Если хотите, я вам покажу, что я сейчас сделал с каналом «Папины лавка». То есть, пожалуйста, напишите. Или давайте так сделаем. Я сейчас покажу этот чек-лист и просто по нему пробегусь. Вот. А к следующему четвергу у вас, он у всех уже будет, этот чек-лист. Я его опять повторно выложу, и мы тогда уже просто вот его обсудим. Давайте вот так потому что я уже... Вот, тем более, что Катя спрашивает, что такое чек-лист. Значит, чек-лист – это выражение, которое я, как и YouTube, подхватил от Тимура Таджидимова. Что такое чек-лист по-простому, по-русски? Это те действия, которые нужно выполнять для того, чтобы добиться чего-то. Конкретно это порядок действий для того, чтобы ваше видео вышло в топ поиска YouTube. Значит, сразу говорю, это не топ-поиск, это не топ YouTube, это разные вещи. Это топ-поиска. Вот вы задаете какой-то ключевой запрос, в который оптимизированы ваш, ваш ролик. И если вы эти действия над ним выполнили, которые я вам сейчас покажу, то вы молодец. Тогда он у вас выскочит топ. Значит, делаем как? Я показываю чек-лист, просто пробегусь о нем вот так вот быстренько, чтобы не отнимать много времени, потому что уже час. Вот, а в следующий четверг мы будем заниматься только чек-листом. Какой-нибудь курс дам, просто в качестве бонуса, но обсуждать не будет, Потому что, ну, с моей точки зрения, уметь продвигать видео – это самое важное. Вот, ну, это самое важное. Так, он уже у всех есть, да? Ну, тогда тем более. Значит, вот он, этот чек-лист продвижения вашего видео, да? Все-таки я его покажу, потому что каждый вебинар, уже третий вебинар, хочу о нем поговорить. Значит, самое важное, это, конечно, правильно загрузить, правильно оптимизировать, правильно написать э, описание вашего ролика, подобрать теги, поработать с субтитрами, что-то такое, я скажу. Обязательно правильно выбрать красивую иконку, но релевантную, то есть не надо там голых женщин а у вас ролик о какой-то бизнес-тематике, тоже за это можно получить страйк от Ютуба, кто-то обязательно пожалуется. Вот если вы выполнили первое самое важное, то по многим запросам, особенно низкочастотным запросам, можно вообще ничего не делать. Да и вообще с низкочастотными запросами можно обойтись только одним – оптимизацией заголовка. Ну и там немножко сделать в описании. Все. До низкочастотника ваш ролик будет уже выскакивать как новинка на первую страничку, чаще всего на первую позицию. Если есть хоть какая-то конкуренция, либо вы хотите столбить нишу, то только одной оптимизацией заголовка я вам не рекомендую обходиться. То есть нужно проходить по максимуму, чтобы потом ваши ролики не сдвинули. И вот что же нужно сделать? Самому посмотреть, написать комментарий, добавить плейлист, да? Посмотреть несколькими аккаунтами, максимум двумя с одного IP. Значит, если есть возможность, смотрите с других компьютеров, с других мобильных устройств и выполняйте, опять же, те же самые действия. Вот это, в принципе, допускается, это не является как, бы как таковой нагрудкой, да? Почему это нужно сделать? Это наиболее актуально для молодых каналов, где нет еще никаких подписчиков и, в принципе, ничего. То есть ваша задача сделать активность первые два часа. И вот эти вот три пункта для всех дают возможность это осуществить. Значит, обязательно используем рекламу и видео. Где это расстраивается, я расскажу. Значит, очень хорошо работают комментарии. Вот я сейчас как раз с этим занимаюсь, точнее, папа у меня этим занимается. Классно работают грамотные комментарии топовых роликов вашей ниши. То есть вы продвигаете не только свой ролик, но продвигаете свой канал в целом. Значит, если у вас есть друзья нормальные в социальных сетях, пишите им, пусть они посмотрят и тоже сделают какую-то активность. То есть ничего тут такого страшного. Значит, вот это вот пост группы, это просто мега вещь, но делать это руками уж чересчур сложно, то есть нужно этот процесс оптимизировать. Значит, отдельно стоит Twitter, потому что это социальная сеть, ссылки из которой оптимизируются наиболее быстро. Вот Twitter, Twitter, Twitter и репосты ваших твитов в том же самом Твиттере очень классно работают. Значит, рассылка по Skype. Сегодня вот кто-то из добрых и отзывчивых э, скинул мне в Skype э, замечательную программку SkyCenter. Я и сам пользуюсь, но Миша Стоев куда-то пропал, и я не могу ее поставить ни на какой другой компьютер. Ну, в общем, какой-то рассылщик по Skype вам обязательно нужен. То есть Skype — это ну, мега инструмент. Рассылка по почте. Вот об этом, вот эта вот тематика, которой я сейчас э, занимаюсь. То есть однозначно буду себе делать подписную страничку и Вообще всем вам, конечно, рекомендую. Ну, вот рассылки по почте я расскажу. То есть можно начать по-простому. Именно вот это я рекомендую сделать вам каждому. Кто уже до какого-то более-менее уровня прошел, то есть можно делать какую-то подписку и собирать свою базу. Значит, пинг-сервисы, скажем так, целесообразность их как бы спорна, но я пользуюсь. Значит, обязательно я пользуюсь соцсокладками. Тоже вот эта вот позиция у меня не докручена до конца, но обязательно ей займусь. Значит, сервисы взаимопиара. То есть на данный момент всем рекомендую Medioblaster. Вот, возможно, сделаю когда-то свой сервис, потому что когда вы имеете что-то свое, вы можете из него сделать так, как считаете нужно вам. Вот, по бластеру я бы там много что еще бы докрутил, но я, видимо, убубухал своими письмами техподдержку, и они что-то перестали мне отвечать. Вот, теперь вот этот вот вопрос, выкладываем на другие вести видеохостинге. Это, с моей точки зрения, хорошо работающая вещь, и я этим пользуюсь. Но занимает, конечно, если руками делаете, прилично времени. И когда выкладываете, нужно правильно делать описание для ролика. И вот это вот последнее. Это, наверное, самое затратное до тех пор, пока вы не сформируете себе список блогов, сайтов, форумов, куда можно спокойно размещать грамотно написанную рекламную штучку со ссылкой на ваш ролик. То есть все комментарии на блогах, форумах, в большинстве случаев размещают вставляют ссылку. Вот. Я сейчас составляю списочек блогов с открытыми комментариями, то есть те, которые не модерируются. Вот. На курсах, то есть на тренинге мы будем это делать всеми, кто туда пришел. И потом вот обменяемся, потому что это классная вещь. Вот. Я просил этот золотой список, но его никто не дает, потому что это колоссально по временем работы, чтобы найти вот эти вот сайты. И еще, конечно, хорошо работает это взаимопиар с другими авторами. То есть чаще всего, конечно, люди хотят за это получать деньги, но попробуйте хотя бы взаимопиаром. То есть, например, найдите какой-то серьезный канал, то есть когда вы уже сами растете до какого-то уровня, и обменивайтесь лайками, ссылками в интересные каналы, ссылками на видео с другими авторами. Это работает очень хорошо. Вот это, в принципе, моя как бы основная такая мега-задача. Я просто не знаю, как его технически реализовать. Вот «Медиобластер» реализовал ту задачу, которую я хотел. То есть это просмотры, комменты и так далее. А вот реализовать технический взаимопиар между владельцами уже более-менее раскрученных каналов, вот как это сделать технически, у меня пока идей нет, но это обязательно надо сделать. Представьте, у вас есть группа людей, там 10, 20, там 30 каналов, да, и вы там все одновременно кинули ссылку на ролик человека, который вот его только выложил, в том же самом NVIDIA. Он фу, там пролетел на всех 30 каналах. Какое количество просмотров он наберет? Это будут самые чистые просмотры, это будет вот изюминка. Договорились, кинули в интересные каналы на всех. Шикарно работают. Сделали какие-то взаимные плейлисты роликов великолепно работает. Кто записывает свои ролики, можно сделать рекламу других каналов, понимаете, и все это работает. Опять же, если это все организовать по-честному, я сделал вам, вы сделали мне, и каналы такие более-менее ровные. Но ну, это просто класс. То есть можно это все делать э, в плане взаимной энергоотдачи. То есть это все можно делать за деньги, вы можете покупать и лайки, и покупать рекламу на чужих каналах, понимаете, но это все деньги. А вот если сделать именно вот взаимопиар среди людей, которые этим занимаются, то это просто замечательно. Вот к этому, конечно, нужно и стремиться. Но как технически это организовать, у меня пока умных мыслей нет. Ну и некому это делать. Так, Катя пишет, список будет круто. Естественно, очень круто и реально ценно. Вот, опять же скажу, Эльдар Гузаиров, он очень долго составлял список каналов, где можно покупать лайки. То есть вот блогеров, видеоблогеров, у которых он покупает лайки, и каждый лайк приносит ему живых людей на его канал. Вот этот список он очень долго собирал, и он его продает. Вот. Одно время он своих его продавал за тысячу. Я его так и не купил, потому что все-таки мне хочется пока найти какие-то оптимальные методы, Бесплатные раскрутки либо взаимопиар. Мой опыт покупки лайков, ну, я не скажу, что там у меня был взрыв на канале, но неплохо. Вот комментарии на топовых каналах работают классно. И это, в принципе, можно делать бесплатно. Значит, Иван пишет, так создайте раздел взаимопиар. Понимаете, все эти разделы в группах, там, давайте мы это, давайте мы то, это страшно геморройно в плане техники то есть как это все проверять где это все записывается как это сделать все наглядно ну это очень сложно то есть нужен какой-то сервис вот аналог медиа но ну, с такими с раскрученными возможностями Вот если удастся вот, то конечно будет будет классно такого вот реально я я не встречал нигде потому что все хотят по-быстрому накрутить вот, а мне хочется все таки вот сделать это не скажу что правильно а по белому и youtube однозначно это оценит поверьте мне вот многие сервисы раскрутки они будут отмирать и будут работать только белые методики поэтому нужно вот к этому стремиться и сразу вот стал бить в этом место вот павел спрашивает как работать с субтитрами. значит это мега техника вообще мега техника об этом никто не говорит очень давно на вебинаре какого-то умного человека, типа Тимура Таджидинова, я задавал вопрос. Если YouTube понимает, о чем вы говорите, то есть делает субтитры, да, а нет ли смысла при записи видео проговаривать ключевые слова? Такая пауза, тишина, блин, никто ничего не говорит, я не слышу вопроса, там все ушли от ответа. Почему? Потому что это мега-техника, это скрытые технологии. Вот Это нужно делать. Либо проговаривать голосом. Если не хотите проговаривать голосом, правьте субтитры руками. Я это делаю. Как это все делается, я буду рассказывать вот на этом тренинге. То есть, ну, мне это очень нравится. Так, Иван спрашивает... Э... А, Иван пишет, так вы создаете все-таки эту группу? Я был в этих группах, Иван, не буду я это делать. Я вот даже сделал ролик подписки на YouTube и все, я уже, ну, зарекся себе все эти вот ответы. Ну, это не мое. То есть вот Медиабластер зашел, поработал, увидел, кто на тебя подписался, с каких каналов. Это все наглядно видно. То есть те, кто глубоко не, не понял, посмотрите, там есть ссылка, кто, кто выполнял действия над вашим каналом. Списочек, посмотрите, с каких каналов, сколько у них подписок. То есть, реально это каналы, либо фейковые. Если с фейков подписываются и там делают действия на вашем канале, пишите в техподдержку, пусть каналы сразу банят. То есть, все должно быть по-честному. Реализовать это в группе, такую проверку, нереально. Так, другой Иван спрашивает, Иван Морозов, сильно ли фильтрует YouTube сервисы, сервисы активной рекламы? Да не просто сильно, он просто их душит. То есть вот те действия, которые вы делаете с SEO-спринта, с сервисов накруток, это по большому счету вред. То есть посмотрите, как это будет все. То есть это может не сразу отразиться, но вы попадете в списки. То есть был одно время такое, но ну, мега способ. То есть Эльдар там его активно рекламировала. То есть, как там раскрутить свое видео? Заказываю на VMI или там на SEO-спринте, там, ребята, пишите комментарии под моими роликами. то есть Сразу пошла активность, да? Особенно интересно это на таких сервисах, где нет модерации. То есть, вы кинули задание, и оно сразу пошло в работу. Там написать комментарий под таким-то роликом. И это работало одно время хорошо. Но сейчас все эти аккаунты пропалены, и если человек сидит и за день там пишет больше 10 комментариев, даже если они разные, они попадают в спам. Пользы от них никакого. Опять же, все эти просмотры с одного и того же сайта, роликов там, где делает человек по 100 просмотров, это тоже все палец легко и просто. Но что я вам говорю, YouTube почему-то это, к этому относится лояльно, он еще смотрит на это вот так вот через глаза. Но вот контакт, посмотрите, ну может быть из-за того, вот так даже правильно сказать, Сервисов накрутки YouTube вот именно специализированных сервисов, может, не так много. Для «Контакта» их миллионы уже, наверное, да? И посмотрите, что сейчас происходит в «Контакте». Люди там понакрутили себе подписчиков в группу, там, 10 тысяч, потом эту базу группу забанили, либо там количество подписчиков сбили до реального их количества, 10 человек с 10 тысяч, Да. То есть все это легко вычисляется, откуда идет трафик, с каких сайтов. Если сайт уже понятен, чем он занимается, все, что с него делается, это уже не актуально. Так. Так, Иван пишет, я не про группу, я про сайт. Значит, Иван, людей, которые смогут это все технически реализовать, крайне мало. То есть у меня был относительно недавно период, ну, прям как я начал работать, я начал людей, которые вот будут мне это делать. На фрилансе кинул задачу, там, мы сделаем там все такое, но что сделают, они не понимают. Большинство людей, которые занимаются разработкой сайтов, они в основном дизайнеры, они привыкли делать какие-то шаблонные сайты и так далее. Здесь нужен веб-программист. Их, мягко говоря, не так уж и много. Вот. И я реально не нашел. Ну Одну компанию нашел, которые сказали, что мы это сделаем вам. Но я у них спросил, ребята, а вы вообще это делали? Они говорят, нет, мы занимались сложными проектами, но это не делали. И, конечно, цены там, ну такие <смех> и детские. Вот я сейчас пошел, правда, по другому пути. Я нашел сайт, который мне сейчас нравится. Я сейчас просто занимаюсь Инстаграмом. вот ну, мне просто почему-то прям понравился Инстаграм. Нашел хороший сервис, который по дизайну мне очень нравится. И прям посмотрел внизу, там, разработчики, такие-то ребята, я им написал. Вот жду ответа. Вот такой они сервис делают. То есть эти люди уже делали сервис продвижения. Вот. Если они сейчас ответят, а мы с ними сойдемся в цене, то, возможно, что-то сделаю. Во всяком случае, реализую ту часть, которая реализована в медиабластере, со своими пожеланиями. А пожеланий там у меня. Вот, маленькая тележка. Так. Так, так, так. Иван, значит, я вам ответил. Павел спрашивает, Игорь, будет ли еще один такой же тренинг после этого? Сейчас нету возможности. Значит, Павел, вот, вот честно говоря, вот сейчас вот это не какая-то вот фишка. То есть вот чем мне не нравится Тимур Таджидин? Потому что он обидчивый, да? И на каждом тренинге, который он проводит, посвященный менеджеру, когда он говорит, что все, блин, это последний тренинг, я больше никогда этим заниматься не буду, я там ухожу там туда-то, все там, вот, вот надо сегодня успеть. Это просто все фишки инфобизнеса. Есть, чтобы вы там нашли бабки, заплатили и пришли. Я вам говорю честно, вот не знаю. Мне вообще-то нравится учить, я как бы бывший преподаватель, да. Вот, ну, все будет понятно, как пройдет этот первый тренинг. То есть у меня есть такая дурная черта характера. Вот мне сегодня опять об этом сказали. Ты берешься и потом бросаешь, да? То есть, ну, мне просто надоедает то есть вот что-то делать одно и то же, мне реально надоедает. Даже, например, надоедает учить, хотя мне это нравится. Поэтому мне нужны какие-то периоды, паузы, отдыха и так далее. То есть разгрузки, загрузки. Вот. Но если этот тренинг, а я очень на это надеюсь, пройдет хорошо и плодотворно, если мы, я думаю, что на вторую неделю ну, останется, но ну, не больше пяти человек. Вот сейчас у нас порядка 26 заявок, Филипп сказал, да? Я очень надеюсь, что хотя Филипп, наверное, сейчас на стуле подпрыгнет, вот, что у нас на основную часть пойдет ну там 5-6 человек. Почему я на это надеюсь? Вот шестерых до 10 человек, скажем так, мы просто их вот так вот выжмем, вот реально выжмем, мы их, блин, заставим сделать это. Возможно, что-то и сами поможем. Вот. Но шестерых человек там вдвоем мы просто ну, запрессуем напрочь, и эти люди э, однозначно получат Получат результат. Извините, мне телефон звонит, я его не смогу сейчас взять. Вот, эти люди однозначно получат результат. Будут кейсы, будут результаты учеников, потому что я не люблю показывать свои результаты. Это вообще не важно. Главное, что вот получают люди. Будет все хорошо. Мне с Филиппом очень комфортно работать. Сделаем еще. Я, я не собираюсь бросать YouTube и так далее. То есть, думаю, что да. Я очень надеюсь, что будет еще одна часть. Так, Катя пишет, вы говорили про человечище, что SEO-Sprint работает, и вы работаете с этим сервисом. Да и когда там я делал человечище, я там что только не делал. Я над ним изгралялся, как угодно. Я в нем тестировал даже зарубежный сервис накрутки. Вот и пришел, в принципе, к неплохому результату. То есть ничего там не банилось, и вроде даже все все окей. С SEO-спринтом я работал. Давайте так, я сейчас уже там не размещаю задания никакие. Вот, потому что я понимаю, что это не, неэффективно. То есть меня сейчас интересует платный сервис, это AdWords. Я хочу его выжить и понять все полностью, как там это работает, потому что для меня это пока магия, вот, честно говоря. Пока майки, То есть понять, почему у них какие-то одинаковые рекламные кампании запускаются. Точно такая же рекламная кампания не запускается. Я не пойму. Вот этим я буду активно заниматься. SEO Sprint как продвижение на YouTube ну, уже не интересно. Так, про SEO Sprint. Про SEO Sprint опять. Ага, вот Джо Неуловимый. Ютуб не банит из-за того, что сложно так убивать конкурентов. Не понял. Так, Ютуб не банит из-за того, что так можно убавить конкурентов. Ну, я думаю, что YouTube проще относится вот ко всем вот этим вот непонятностям только из-за того, что они хотят по максимуму все-таки людей подтянуть к этому сервису. Кстати, опять же, не буду сейчас отвечать на этот вопрос, мне просто уже несколько раз его задавали. Ссылку на это замечательное видео. То есть, что произойдет, когда этот закон страшный выйдет, что нас всех закроют, там этих ютуберов, там на Facebook умрет и так далее? Я пока по этому вопросу вообще никаких комментариев давать не буду, потому что я прекрасно понимаю, что мы живем в России, да, большинство из нас. У нас, блин, как в сказке, возможно, все. Но я считаю, что если что-то подобное будет происходить, то вряд ли это произойдет в один день, потому что это затронет колоссальные деньги. Вообще колоссальные деньги затронут, И даже наша замечательная дума на это вряд ли пойдет. Так, э -э, про SEO Sprint не понял. Так, значит, где взять информацию по тренингу? Ну, опять же, в том же самом мероприятии. Сейчас, я надеюсь, ничего это не удалил. Вот в том же самом мероприятии. Во-первых, вот запись тренинга, ну, запись вебинара. Здесь рассказывается о тренинге. А вот, пожалуйста, ссылка на ссылочка на, на страничку подписную. Подписывайтесь. Вот я тогда еще скину сюда ссылочку, где можно узнать о чем тренинг и ссылочку на на оплату, то есть на подачу заявок. Хорошо, я сейчас все помечу, сделаю. Так, да, ссылочку, в общем, ссылка будет в мероприятии, мероприятие, посвященном вот нашим вебинарам. И, скорее всего, она у меня на страничке еще осталась. То есть, можете зайти вот на мою страницу сейчас я посмотрю угу. так ну вот вот она это хорошо в общем ссылку опять же выложу мероприятие вот и филипп обещал сделать А, да, хорошо что спросили значит если здесь люди которые оплатили тренинг значит филипп сделает рассылку вам придет письмо Придет письмо, что вы оплатили. Кто не, кто не оплатил, тоже вам придет письмо, что вы теряете уникальную возможность. Значит, тем, кто оплатил, придет сразу небольшое задание. Крохот, наверное, нужно. Потому что первую неделю будем просто плотно пахать, потому что первую неделю э, будет много. Но Филипп решил из одной недели сделать полторы, чтобы людей особо не нагружать. Да? То есть те, кто оплатил первую неделю, вы получаете полторы недели, то есть вот эти вот три занятия. Вот, мы их решили не сваливать в кучу, потому что думаю, что для многих это будет очень напряженный режим. Так. А, все, понял про какой тест-драйв. Лариса спрашивает, что дает участие в тест-драйве? Значит, Лариса, смотрите, какая ситуация. Так как тренинг длинный, вот, и все-таки 11500 это, это деньги, поэтому многие э, такую сумму например сразу не захотели отдавать я считаю здесь только причина в следующем что люди не верят в результат вы понимаете я практически вот обе руки даю на отсечение если бы вы точно знали что пройдя тренинг там, освоив профессию youtube специалиста либо научившись для своего проекта привлекать со стопроцентной гарантией людей, то есть, чтобы вы получили какую-то монетизацию сто от этого тренинга для себя, вы бы нашли эти деньги. Это сто Но так как очень много сейчас в интернете каких-то школ, блин, тренингов, там, методик заработка и так далее, народ реально во все это не верит. И я вас абсолютно понимаю полностью. Поэтому, что мы решили сделать с Филиппом? Опять же, идея не наша, это многие так делают. То есть... Продали первую неделю тренинга. Это начало, это такой вот ну, джентльменский набор. То есть я сделаю все возможное, чтобы после первой недели у вас было все для того, чтобы вы могли сами делать канал. Чтобы вы могли создать, оптимизировать, оформить, чтобы вы могли загружать видео, элементарные вещи, как эти видео, возможно, создавать или откуда брать. Вот, ну, то есть у вас будут, в принципе, все инструменты, и вы с этими инструментами можете самостоятельно сидеть, ковыряться и создавать эти каналы. Да? Вот это будет первая неделя. Если вам там понравится, как мы это делаем, либо не понравится, понимаете, чтобы вы могли, в принципе, принять решение, а нужно ли вам дальше. Потому что, конечно, самое интересное, все, что связано с продвижением, все, что связано с оптимизацией, все эти инструменты, все эти рассказы о партнерках, понимаете, все эти доступы в закрытые сообщества, вот все это будет для тех, естественно, кто останется на, на полный курс. Естественно, так как я сейчас опять начал плотно работать, то есть идут вопросы по поддержке YouTube-каналов. Я сейчас всех направляю либо к Филиппу, вот, там, Филипп, там, занимайся. Либо к Василию. Вот Вася уже, там, Василий, ну, ну отзывчивый человек, вот он эти каналы берет. Поэтому я уверен, что за время проведения тренинга, когда я буду активно работать, когда я начинаю активно работать, то вселенная мне начинает помогать. Я уверен, что я наберу дофига еще заказов на... Продвижение, на YouTube-продвижение. Я этим заниматься уже не буду. То есть я все солью людям, которых я учу. Поэтому то, что я обещал, что им обязательно двоих устрою на работу, да, я, скорее всего, устрою многих, но опять же только тех, за которых мне будет не стыдно. Тоже меня правильно поймите. Да? Если у вас там, ну уж чересчур будет все тяжко, там, устраивать кому-то на канал и потом за вас краснеть, мне не очень хочется. Но я уверен, что если у людей будет какое-то желание учиться, мы научим всех, потому что, ну блин, ну это не бетон, не, не, не, не бином ютона. То есть это не сайта строительства. Это все, ну просто, ну реально просто. Так. Вот, добрый человек Ольга скинула ссылку на тренинг. Вот, как раз вот по этой ссылочке вы можете пройти и купить первую неделю тест-драйва за 555 рублей. Значит, что вы получите за эти 555 рублей? Вы получаете три полноценных живых онлайн-занятия, все занятия будут идти вот так вот в реальном времени, я показываю, вы делаете, то есть... Ну, чтобы просто вы не сидели тупо перед компьютером и хлопали, да, а потом бы искали время, когда нам этим всем заниматься. То есть все будет вживую, все в реале, да. Естественно, все это будет писаться, все это будет выкладываться в ваши личные кабинеты, у вас у всех будет доступ к личному кабинету. Все эти записи вы можете смотреть. Даже те, кто придет на первую неделю, у вас все эти записи останутся. То есть никуда не ни от вас не денутся, никого там мы обрезать не будем. Вот, три полных занятия. одно полное занятие обратной связи то есть разберем все что вы там понаделали проанализируем ваши каналы что получилось что не получилось вот такая фишка поддержка в skype чате и доступ в группу вот группа будет пока открыта, ну то есть для тех кто вот на первой неделе до да? тех кто остается на вторую неделю будет получать что доступ к закрытой группе, куда будут пускаться только те, кто на полный курс. Опять же, занятия будут проводиться вживую, у вас будет запись, опять же, будут сливаться в ваши кабинеты. Вот, у вас будет поддержка и в этой группе можно что-то писать, у вас будет поддержка в скайп-чате, и у вас будет поддержка в скайпе. Вот, это очень важно. То есть Филипп предлагает там, сделать график, по каким писать. Но ну, я думаю, что можно будет делать по-простому. То есть, дорогая ложка к обеду. То есть у вас возник какой-то вопрос, вы не нашли на него ответ. То есть прошлись по группе, там, посмотрели запись, не нашли ответ. Звоните в Skype, делимся экраном, я вам помогаю. То есть, чтобы ну, реально шла работа. Понимаете? Потому что когда человек завис, когда ему нечего, никто не может подсказать, что-то сделать, все, пипец. Это, вот, ну, это никакого, никакой учебы не будет. То есть все просто, ну, как на некоторых тренингах, да, пришли, посидели, вот, да, все интересно, все классно. Тренинг закончился, результат ноль, деньги потрачены и время потрачено. Да, я что-то там знаю, как это сделать, но как это практически применить, как это монетизировать, я это не знаю. Я сам такие тренинги проходил. Вот. Я не хочу, чтобы из нашего тренинга получилось что-то подобное. Поэтому всех будем тянуть до конкретного результата. Так, надеюсь, про тест-драйв я сказал. Так, спасибо. Галу спрашивает, начало тренинга 24-го. Да, 24-го Филипп говорит, что в 19 часов будет э, занятие. Но опять же, вы все получите приглашение на почту. Если по каким-то причинам вы не получите приглашение, вломитесь к Филиппу в скайп, либо ко мне. Вот. Поэтому я рекомендую найти Филиппа и меня в ВКонтакте. Я тоже сегодня выложу ссылки там же, вместе с тренингом. Добавляйтесь в ВК, чтобы были несколько, несколько возможностей связаться. Значит, какая полная стоимость тренинга? Значит, полная стоимость тренинга 11 500. Те, кто проплатит тест-драйв, значит, там 11 тысяч. Опять же, Филипп сказал, что можно будет платить частями. Ну, если кому-то очень тяжело, например, отдать там сразу 11 тысяч. Так, вот Вячеслав пишет, что пришло 20 минут назад. Да, не исключено. Вот, потому что Филипп сейчас вот перед вебинаром мы с ним разговаривали, и он сказал, пожалуйста, разошли, и вот он, он уже рассылает. А, извините, когда тренинг Юрий спрашивает, значит тренинг начинается 24-го, то есть следующий понедельник в 19 часов. Проходить он будет не на этом сайте, вот он будет проходить в вебинарной комнате. Там будет такой отзывчивый чат. Я его буду видеть на экране своего монитора, они вот, блин, на этом китайском счастье. Вот. Мои вебинары по четвергам, вот эти, вот мой этот некоммерческий проект, я не буду заканчивать даже вот в течение тренинга. Вот, Но единственное, что я буду все-таки укладываться в час, вот уже час 30 говорю, это и вам тяжело, то есть ну, как бы, я ценю и ваше время, и все-таки свое. Вот договорились на час, нужно как-то в час вписываться. Так, друзья, если больше вопросов нет, у меня к вам просьба, там вот внизу кнопочки социальных сетей, что-нибудь там понажимайте, если видите знакомые, мне будет очень приятно. Вот, большое спасибо, кто там репостит мои сообщения у меня на стене и в группе. Вот, очень рад, что вы все пришли. Приходите на тренинг, кто подписался. Я уверен, что мы отработаем хорошо. Будут вопросы, пожалуйста, пишите их мероприятии. Еще раз повторю, сделаю еще мероприятие такое же и в «Одноклассниках», и в «Фейсбуке». Вот, потому что понимаю, что ВК, конечно, классная сеть, но есть и другие. Вот, всем счастья, здоровья, не волнуйтесь, YouTube будет жить, я в это свято верю. Поэтому большое спасибо, до свидания.